Доброе всем утро, думаю, сейчас быстренько нужно показать, что я купила за последнее время, потому что я начала уже все это носить, а хочется показать еще в таком, как говорится, свежем виде. Так как скидки еще продолжаются, и мне очень много вещей нужно, я решила все-таки не тянуть из Украины вещи свои, хотя маму просила собрать там кое-какие свитера, но потом передумала. Я думаю, буду уже здесь все покупать свое новенькое. Тем более, цены действительно здесь классные, я имею в виду скидки. Скидки честные, скидки большие, вещи хорошие. Но единственное, работает кто успел, тот успел, кто не успел, тот опоздал. Сейчас вам покажу, какую обувь я себе купила. Купила себе еще одни шлепанцы на танкетке. Так, смотрите. Вот такие вот белые, чисто белые, на такой необычной танкетке, невероятно удобные. Это Pull&Bear, стоили они 25 евро. На них скидки не было, но оставались опять-таки в последнем размере. Я померила, очень-очень-очень удобные, очень классные. Мне как раз иногда вот не хватает высоты. Сейчас я померю вам, покажу, как смотрится вот так. Вот, смотрите, как хорошо. Сниму только бирочку. Ну, ну, классный. Думаю, надо брать, потому что с обувью у меня вообще здесь проблемы ее нет. Такая вот я. С такими-то пулечками. Мне очень нравится. Вот так. так Все, теперь можно смело обрезать бирочку. Это я вам показала уже волосы, мои сыпятся, помыла. так, все, все, 36 размер, я только переживаю за то, чтобы они не пожелтели, знаете, есть некоторая обувь, которая желтеет, конечно, настолько белоснежные, но буду их не так часто надевать, буду чередовать с другими шлепанцами, с другой обувью, а это вот выходить, когда куда-то едем какое-то такое более-менее чистое место, Обуваюсь Так на назагоревшие ножки Которые правда загорели у меня только по колено Потому что я носила шорты Нужно что-то срочно с этим делать Очень-очень удобно Следующее мое приобретение Была вот такая вот сумка Зара С цепями Круглыми И с большим количеством вот таких вот бусинок но мне что мне понравилось? Мне понравились бусинки, и мне понравился цвет. Цвет такой глубокий, зеленый, ближе, наверное, к такому изумрудному, что ли. Но мне очень нравится этот цвет в этом сезоне. Стоила она по скидке совсем дешево, всего лишь 10 евро, а до этого стоило 30 евро, и, кстати, это действительно было так, потому что я три месяца назад ходила, покупала знакомый подарок в виде сумки, и покупала именно в Заре, и стояла вот эта вот сумка, я запомнила эту цифру, что столько она и стоила, поэтому вот смотрите, насколько честные скидки, потому, конечно, купила не задумываясь, она небольшая, Единственное, что в нее влезет, это телефон. Вот конфетку уже положила. в вот так. И какой-то кошелечек небольшой. Все. тоже обрежу эту бирочку. Я приболела. У меня севший голос. У меня кашель. И немножко болит горло. Поэтому, девочки, лечусь. Жую конфеты сосательные, чтобы не кашлять. так тоже показала обрезаю еще себе я взяла рубашку вот такой вот коричневого цвета Вообще, у меня почему-то на коричневые оттенки на шоколадные кофейные потянула здесь это то что мне раньше ну никак не привлекало мое внимание там где я жила а здесь почему-то ну может быть я вот думала из-за большого количества людей шоколадного цвета здесь Да, латинцы, латиноамериканцы Плюс темнокожие люди Наверное, этот цвет мне стал такой очень-очень приятный Вот такая шоколадного цвета Так, сарафан, вот такой джинсовый тоже H&M я взяла Вот, ну сейчас мерить не буду уже потом Вот такие вот обычные просто по фигуре, коротенький вот. Здесь букву молния идет. Очень-очень приятно. Но это обычная джинсовка, только коричневого цвета. Вот я все-таки решила померить платье. Вот так оно выглядит. Ну, коротенькое. Вот, вот такой вот уже длина закончилась. Но это платьишко такое повседневное. Это э, никуда куда-то там... Куда-то в поход в ресторан или еще Ну хотя в принципе тоже можно его так надевать Но это больше такое пляжное Летнее обычное повседневное платье Все, один коричневый цвет Еще заровские брючки Тоже шоколад Только темный шоколад Выполненный из атласной ткани Но такая атласная ткань Я долго ее щупала В надежде, что она не будет кошлатиться Но вроде как не должна кошлатиться со стрелочками, красивые. Сбоку вот такие вот разрезики. В общем, под обувь на танкетке смотрятся очень классно. Классический такой стиль я хотела в таком классическом стиле. Вот они у меня теперь есть. Так. Все. Взяли Сереже обувь, Зару тоже. Ну, это кроссовки он себе взял. Очень, кстати, симпатичные кроссовки такие. Вот, такие. Так. вот такой чайник Тефаль взяли обычный, самый простой, черного цвета. Мы все засняли, как ты поешь. Молодец. Пришли с детьми на площадку. Морожка. У тебя какое? Покажи. Коричневая. У Марка. Вот, тоже там три вида было. С белым шоколадом, с э, черным и молочным. Блять, надо с утра. Вот мы с утра как раз приехали. А потом зара такая. Красивый такой фонтан. Сейчас поближе подойду. Водичка такая голубая-голубая. И мороженое. Не это ли счастье? Делают. Кстати, сняли верхний слой, перекладывай дорогу. Боже, как это мило, девушка с бабушкой за ручку идут. Это прелесть. Тут таких стариков очень-очень много. Все, и пошли вместе. Чудо, это же чудо. Класс. Какая Здесь полив работает. Смотрите, розочки поливают. И розочки уже, конечно, процветающие на чайные, похожи. Да, да, да, да, да похожи на чайную розу. Все в зелени. Красиво. Вон там мои. А напротив, вот в этом доме, на первом этаже, мы сначала не поняли, все время очередя стоят Ну, не знаю, сейчас, наверное, нет Пойду, подойду, посмотрю ближе Очередя, ну, там до 10 человек Я думала, в магазин Ну, что же там такое продают в магазине? Что такая очередь? Ага, вон человек зеленой футболки Но это не очередь, это один всего лишь Вон, видите, вон он стоит Оказывается, знаете, что там продают? Там продают лотерею В Испании вся играет я не знаю, как Европа в целом, напишите, отзовитесь, мне интересно, но вся Испания просто повернута на лотереях. Всегда. В каком-то киоске но По два человека так точно стоит Причем очень много пенсионеров ну, ну, Все играют И молодежь тоже покупает билеты И говорят, что здесь это достаточно актуально За счет того, что очень часто люди выигрывают Много разных лотерей И действительно выигрывают И среди многих людей Которые вот здесь проживают Но у кого-то Там семьи, у знакомых Есть обязательно человек один Который что-то довыигрывал Ребята, нас так сильно покусали комары, просто какой-то ужас. У нас у Яна, вот на щеках вот здесь покусано, все, у меня ноги покусаны. Но что самое интересное, я сначала вот честно не поняла, что это комары, потому что нет ощущения зуба, ни чешек вообще. Просто маленькая точечка красная и все. У меня первая мысль, думаю, наверное, ветрянка. Много таких пучок у всех детей, и у меня, в том числе у нас Серёжу не покусала. Ну, вот такие вот здесь комары. Не знаю, они чешутся. Вот уже сколько дней прошло, ни у кого ничего не чешется. Я развожу соду, водички, кажется, такую делаю и мажу. чтобы немножко, как бы, они проходили быстрее. Ну и мажу, думаю, что вот будет. соборно. Видите, говорят, ничего не интересно. Я по себе вижу, что у меня тоже эти пятны, тоже они не Сейчас покажу, кстати. Так-так-так, вот видите, пятнышко, так оно выглядит. обычно оливковые деревья здесь повсюду. О, смотрите, оливочки. Маленькие. Все зеленые. А, вот их. Побольше Так Плоды Так, пришли фруктиков деткам набрать И взяли нектарин Он очень сладкий И знаете, что удивляет? Вот такие вот персики плоские Вот э, у нас они стоят на порядок Дороже обычных А здесь они даже дешевле А Почему? тут наоборот, вот, смотри, 2,369 да, А обычные 3, Давай пакет сливы доберу Давай. Сливки тоже сладенькие. Что? Один пончик. Один пончик. Нет, ринатик. Вот... Так, чтобы быть местным испанцем, нужно покупать вот такую вот тачку для продуктов. Все приходят вот с такими продуктами. Для нас это, конечно, необычно, но в нее очень много всего помещается. Пойдемте, дети. Приехали из магазина, такая непредвиденная была закупка, заехали только замороженным, а купили купили кучу всего, накупили фруктов, сейчас сезон фруктов, поэтому покупаем их много. Вообще я смотрю, что каждый поход в магазин вот на семью пять человек обходится где-то около 50 евро. Ну, плюс-минус, там, может, 45-50, но все равно в эту цифру мы укладываемся. Не могу сказать, что мы что-то такое покупаем. Вот я вам сейчас покажу, что мы взяли. Ничего особенного, все как бы по делу. Так, взяли вот такие, уже помыла, персики. но ну, это скрещенный персик с абрикосом, наверное, потому что они пахнут персиком, а на вкус немножко другие. Так. Сливы взяли, здесь все фрукты, еще раз повторюсь, наверное, буду много раз говорить, они очень сладкие, вот, прям, прям во рту то. так, это я еще не мыла, сейчас буду все это раскладывать. Такой персик, лимончики, так как я простужена, буду пить чай с лимоном, курагу взяли, вот такие хлопья, уже открыла детям, вот. подушечки. Орешки с скорлупе, чтобы кушали, грызли въемки моих. Груши, бананы, так, яблоки. Два килограмма нектарина. Нектарина очень сладкие. Я с ним готовлю смузи. Это просто бомба-ракета получается. Взяли два сока. Мы уже, кстати, привыкли к этим сокам вкусный. Это натуральные стопроцентные соки. У них небольшой срок хранения. Мандариновый, что для нас такая редкость. А здесь он... Я не могу сказать, что он прям вау, какой вкусный. Он необычный. Что ты взял? Ты сам помоешь? Не мы, ты помой, хорошо. Ну, необычный. Вот Привыкли к этому вкусу необычному. Это мандариновый, это ананасовый. Есть еще киви. Брали киви. Очень специфический киви. Понравился киви только мне. Это я уже с холодильника достаю, потому что много чего разложила и уже покормила детей. Сосиски в банке взяли. Вы знаете, вкусные сосиски. Вот правда, от обычных наших, которые мы варим, они ничем не отличаются. Ну, просто как-то странно наблюдать за тем, что они в банке. Взяли мидии вот такие вот замороженные. Это, это пожалуй, только для нас, Сережа. Здесь килограмм много, Вечером посидим кафенем, покушаем. Здесь такое точно есть не будут. Взяли вот такие вот шоколадные помидоры. Они очень нам понравились. И как-то... Когда готовишь салат из этих помидоров, а потом пробуешь салат с обычных, то разница ощущается. Реально вот эти вот вкусные очень. Они цена дороже, но сейчас в Карифуре, там, где мы покупали овощи фрукты, Акции уравняли цены. Получается, они одинаковые. Евро, по-моему, евро 50 стоит. Что такие, что такие. Поэтому мы набрали много таких помидоров. Так, взяла кускус детям. Пашку говорит, взяла. Вот такие вот итальянские спагетти разных цветов. Красный, черный, оранжевый и желтенький. Просто понравились на внешний вид. Посмотрим. Думаю, что вкусный. Вкус обычный, как обычный спагетти, естественно, оливки. взяла панировку. Попробую здесь уже панировка с укропом, с сушеным чесноком должно быть вкусно, ребята. Еще сгущенку мы нашли сгущенку. Она точно такая же, как у нас, очень-очень вкусная. Да. Это ножницы резать выглядит она вот так вот цена этой сгущенки евро 50 ну, в принципе как и у нас цена такая же хотя может быть сейчас у нас в украине подорожало но здесь евро 50 так взяли медик вот такой цветочный взяли орешки я уже пересыпала правда в банку обычные арахис чищеные взяла не нечищенные чищеные взяла чай липтон и еще вот такой эр грей но липтон мы особенно рады потому что это вкусно Так, еще взяли яйца, сахар, муку, пачку соды и пачку обычных еще спагетти. Вот, в принципе, и все. Все, все. А, еще взяли вот против комариков. Так, шикать. Как, в принципе, все наши покупки вот так спонтанно зашли в магазин. У нас уже вечер, поубирали, поменяли постели. Вообще это очень приятно. Я купила вот такую огромную свечку всего за 2 евро. И сейчас зажгу деткам в комнате. Сделаем такую романтику. Очень люблю, когда у нас меняют постели. Она так шуршит приятно. Ну, в принципе, как во всех гостиницах. Они ее видно